Психиатрическая больница. Приехали самые лучшие специалисты. Посадили всех психов в большой зал. И один специалист говорит, «Я сейчас нарисую на стене мотоцикл». «Кто его заведет? Того сегодня?» «Тут же выпишем». Нарисовал он мотоцикл. «Все побежали к стене. Давай его там заводить по-всякому и так, и сяк». Один сидит псих, смотрит на это все – и смеется. Подходит к нему специалисты и говорит, слушай, а ты чего не побежал? А он ему говорит, да я знаю, что они его все равно не заведут. Он говорит, а почему? Да потому что я свечи скрутил. Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии, за теплые слова. Мне очень приятно. Не забывайте, присылайте самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. Ссылочка в описании под видео. Всем пока-пока!